Дорогие, рады приветствовать вас в вашей медитации. Это один из вариантов медитации энергии Земли. Для этой медитации вам необходимо устроиться поудобнее, так, чтобы ваши стопы находились Горизонтально на поверхности. Кто очень устал, может лечь и согнуть ноги в коленях. И поставить ваши стопы на поверхность. На том, где вы будете лежать. Можно выполнять стоя или сидя. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы ваш позвоночник был прямой расслаблены, чтобы удобно была расположена ваша голова, ваша шея. Позаботьтесь о себе, с любовью отнеситесь ко всем сигналам вашего тела. Пожалуйста, не сердитесь на него, не считайте, что тело как-то капризничает. Тело – это наш барометр, барометр внутреннего состояния. То, что, может быть, ум от нас скрывает, тело от нас никогда-никогда не скроет. Я тоже сама устраиваюсь поудобнее. Подготовка к медитации, тоже важная ее часть. Желательно все возможные звуки отключить. То, что не зависит от вас, просто принимайте для того, чтобы более и более углубляться в свою медитацию. Расслабьте руки, ноги, вашу шею. Отпустите, пожалуйста, вашу челюсть и корень языка. Дышите спокойно носом, у кого это возможно. Вдох следует за выдохом. А выдох спокойно. Желательно без перерывов следует за вдохом. Вдох следует за выдохом а выдох за вдохом. С каждым вдохом вы наполняетесь свободной, чистой энергией воздуха. И с каждым выдохом вы освобождаетесь от ваших забот, реальных и выдуманных, от всех тревог, от тревог этого дня, этого месяца, этой недели, вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом, вам становится хорошо и спокойно, позвольте себе сейчас такой покой, который сейчас вам комфортен. Если остаются у вас беспокойные, напряженные, дискомфортные места в вашем теле, просто спокойно это принимайте. Желательно, чтобы поза у вас сохранялась открыта. Если вам хочется соединить ваши руки, перекрестить их как-то обнять себя просто позволяете себе делать то что хочется возможно в процессе медитации вы потом что-то измените и сделаете позу более открытой если сейчас у вас такое состояние что требуется какая-то такая телесная защита защита себя значит сделайте так как вам хочется медитации как и в жизни обязательно нужно делать то что хочется конечно в созидательном смысле чтобы было во благо вам и всем окружающим не во вред а не из вредности то что хочется а во благо поэтому иногда вот наше тело она нам говорит о на самом деле нашем состоянии Ум уверяет, что все в порядке. А тело сигнализирует там, где действительно есть какой-то сбой и дисбаланс. Поэтому благодарите свое тело. Даже когда оно болеет, благодарите. и Старайтесь понять, разгадать, о чем оно вам говорит. Постарайтесь быть с вашим телом. В очень дружеских, близких, интимных отношениях. Делайте вдох и выдох. Очень спокойно, размеренно. Три вдоха и три выдоха последовательно. Вдох следует за выдохом. А выдох следует за вдохом. Отпускайте все ваши тревоги напряженным местам тела. Вы можете сказать мысленно, я принимаю тебя, ты свободна. Я вижу, знаю о тебе, принимаю тебя, ты свободна. И вы сделали три последовательных вдоха и выдоха расслабились настолько, насколько сейчас это возможно для вас и принимаете себя сейчас такого, какой вы есть. И можно мысленно, кому хочется вслух сказать: сейчас я есть такой, какой я есть, или просто я есть. сделать вдох-выдох и продолжить эту фразу такой, какой я есть я есть такой, какой я есть и обратите внимание сейчас на спокойное дыхание нос как холодок такой даже если вы не чувствуете при выдохе струится из ваших ноздрей в область над верхней губой такой теплый воздух при выдохе и немного ощущения прохлада при выдохе обращайте внимание если у вас приходят какие-то мысли лишние сейчас, только вот на это место, где сейчас курсирует воздух, когда вы вдыхаете, вдох, входит воздух, выдыхаете выдох, на это место между носом и верхним. просто оставляете мысли, как бы как картины в галерее приходят мысли, вы обрамляете в картину, в картинку, она остается, вы со стороны наблюдаете, но вы не уходите в нее полностью со всей вашей головой, со всем разумом, со всем телом, просто мысль вы ее видите, но она отдельно, отдельно. А вы спокойно наблюдаете, как воздух в нос входит и выходит. Спокойно, никуда не торопитесь, в вашем ритме. И оставляйте свое внимание на этом кусочке, где курсирует воздух, где... Происходит воздушный обмен между верхней губой и вашим носом, вашими ноздрями. Очень спокойно чувствуйте ваши стопы. Сейчас постарайтесь, чтобы каждая мельчайшая часть вашей стопы была прочувствована. Не Шевеля вашими стопами, вы можете просто почувствовать ту силу, с которой ваши стопы все больше и больше прилипляются к той поверхности, на которой сейчас они стоят. Может быть, у вас есть возможность стоять на земле сейчас, на травке, на кровати, на полу. Просто наблюдайте, как ваши стопы как бы присасываются каждой своей клеточкой к этой поверхности, и мысленно как будто бы соединяется с землей. И вот уже ваши стопы крепко-крепко присосались, прямогнители к земле. И даже если бы вы хотели сейчас их отнять, это будет очень сложно. Кто очень пытливый, может попробовать, остальные могут продолжать прекрасную медитацию. И мы сейчас обращаем наше внимание на центр нашей груди, где живет наше сердечко где энергия нашего сердца нашего распространяется, где отдыхает наша душа, где находится наше внутреннее зеркальное солнышко и чувствуем какого цвета здесь у нас энергии в области груди, может быть у кого-то она как шарик у кого-то розовый или золотисто, серебристый, любого цвета вашего. Может быть, кто-то чувствует, что эта энергия там слабая. Мы очень медленно и спокойно начинаем опускать эту энергию, она скользит по нашему телу вниз, по нашим ногам, в наши стоп И медленно и спокойно, как будто корни у растений, она устремляется вниз, все ниже и ниже, продолжая иметь связь с вами, и в то же время углубляться. И каждый из вас сейчас доверием относятся к этому процессу выпускаете вашу энергию для очищения и наполнения всем тем чего чего вам не хватает к самому центру земли к самому его ее ядру к самой важной ее части, как бы к сердцу земли, соединяйтесь с сердцем своим, сердцем земли, и каждый из вас почувствует, когда ваша энергия сердца соприкоснется с сердцем земли, как сердцем матери, как будто бы вы возвращаетесь в утробу, где было хорошо спокойно всегда было питание нужно необходимого была безопасность был знакомый голос было нежное такое покачивание и ощущение такого полного полного блаженства и спокойствия и вы Почувствовали, как ваша энергия сейчас соединяется с Матерью Землей. И наполняется всей этой энергией спокойствия, миром и другими необходимыми вам сейчас свойствами, талантами, качествами, силами для воплощения этих качеств, талантов, для воплощения ваших целей, для оздоровления, для всего, что вам нужно сейчас, вы напитываетесь такими питательными веществами вашей энергии. И когда она полностью-полностью очищается от негатива, от того, что уже не нужно, Матушка Земля легко это перерабатывает, сжигает и напитывается питательными такими энергетическими веществами, энергетической силой. Вы как бы готовы рождаться, да? Как вот в утробе вы убаюкались 9 месяцев. И вы готовы уже рождаться. И можно посчитать сейчас до 9 позволить вам родиться позволить вашей энергии снова по корням по вашим через ваши стопы подниматься вверх по телу я досчитаю до 9 вы наслаждаетесь и напитываетесь пусть ваша энергия сердечная напитывается сердечной энергией земли Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 9, и очень спокойно вы обнимаете энергии и начинаете подниматься по вашим корням, вся ваша энергия уже наполнена и переполнена, поднимается вверх не спеша, может быть, еще беря уже из недр земли какие-то питательные вещества, какую-то информацию нужную именно вам, какие-то открытия, чтобы вы могли сделать, спокойно поднимается, никуда не торопясь, по вашим стопам. Это ваша энергия, которая всегда с вами, просто она, Опустилась, чтобы переродиться в недр Матушки Земли, в ее ядро. Напитаться и переродиться, чтобы служить вам во благо. И очень постепенно, через ваши стопы, медленно по ногам, икрам, голенем коленям бедром через таз и живот поднимается в область вашего солнечного сплетения вашей груди здесь расширяется и вы чувствуете насколько поменялась эта энергия какой огромной силой она обладает и вы можете распространять ее по всему своему телу исцеляя все процессы и физические и психологические. Кто знает, у кого есть какие физические проблемы болезни, слабости, направьте туда побольше энергии и начинайте исцеляться самостоятельно. Также вы можете поднять энергию еще выше по всему вашему позвоночнику, во все клеточки тела. И можете как вариант часть энергии выпустить через область вашего третьего глаза, между глазами чуть выше лоб примерно, выпустить через это место и выпустить эту энергию и сверху направить ее, может быть, на ваше здоровье, как фонтанчик такой чтобы ваше тело оздоравливалось или направить ее на визуализацию вашей мечты И просто направьте эту энергию на картинку вашей визуализации все что хотите как вы там гуляете путешествуете чего-то достигаете женитесь выходите замуж рожаете детей как вы исцеляетесь как получаете какие-то дипломы, награды. Просто купаетесь в море. Все, о чем вы мечтаете. Может быть, о новом доме. О машине, о новом друге. О всем, что хотите. Ваша реализация, об учебе. Все у вас получается. И направляйте туда эту энергию. Эта энергия у вас достаточно, она всегда есть у вас, это ваша энергия. Мы просто еще дополнили энергией Земли, которая очень сильно и способна помогать любым вашим созидательным благим желаниям. Вы можете ее использовать, и когда чувствуете, что... Что-то у вас не получается, нет сил на то, что хочется. Можете возвращаться снова к этой медитации. Мы спокойно делаем три глубоких вдоха. И выдоха последовательно. Обращаем внимание на наше дыхание, как воздух выходит из носика. Дует на нашу верхнюю губу. Делает, как бы немножко продувает, такой теплый прохладный воздух. Вдох, выдох. И Когда вы сделаете три глубоких вдоха и выдоха, вы готовы возвращаться в свое тело. Можно пошевелить пальчиками ног и рук. И, конечно, поблагодарить себя за то, что вы уделили себе столько времени, себе прекрасному, любимому. На самом деле, уделять себе время – это самое важное, что, наверное, необходимо делать каждому человеку и находить для себя время, для себя любимого. И я вас за это благодарю, каждый из вас. Я и горжусь, и восхищаюсь. Восхищаюсь женщинами, горжусь мужчинами. И благодарю, что вы сделали со мной эту медитацию. Записала ее с любовью для вас Юлия Сагайтис.